Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio.nvc.com Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, начнем, наверное, с того, что касается Украины. В частности, вот, в списке расстрельные списки так называемые mm -hmm. не знаю что это к чему это откроет. да но я попробую все-таки начать с чего-то более оптимистического а именно с того что вас всех поздравлю с праздником хотя как-то институт президентства он очень сильно увы извращается и губится не слишком достойными людьми, которые периодически, а в последнее время уже завидной периодичностью до него дорываются. Но, тем не менее, все-таки помним мы, что сколько положительного принесли и Америке, и всему миру многие президенты. Поэтому день президента праздник, конечно, достойный. Но в действительности, конечно же, он должен все-таки ассоциироваться, поскольку, чтобы уж не делить там, у каждого свои представления, кто есть хороший президент, кто не очень, конечно. Но, в принципе, надо было его, по моему убеждению, оставлять днем Джорджа Вашингтона, потому что этот человек действительно был первым и лучшим. Но вот день рождения Вашингтона как раз завтра – Поэтому заранее не поздравляю, но, может, в следующий раз, кстати говоря, к этой теме так вернемся, тем более у великого президента в этом году юбилей, кстати говоря. Вот. Ну а пока значит, еще раз всех возьмем президента, ну и теперь переходим к делам менее приятным. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска И знаете, что цивилизованному обществу, как говорил, например, любимый мной Уилмар Кендалл Всегда угрожают варвары извне и еретики изнутри Ну и вот сегодня первые два наши сегмента как раз будут посвящены такой вот публике тем более, что, увы, еретики, которые внутри цивилизованного мира, они дорвались, опять же, до власти. И мне, конечно, очень неприятно, что в роли варваров выступают в том числе и представители моей страны, но прежде всего ее нынешние лидеры. Сразу вам должен сказать, что я, конечно, не собираюсь вам точно гарантировать какие-то там даты... И вторжение еще чего-то. И та история, что я вам сейчас поведаю, это не означает, что вот все в точности будет повторяться один в один и воспроизводиться. Но, как уж у нас в последнее время повелось, первый сегмент, как правило, строится на параллелях дня сегодняшнего и дня минувшего, чтобы вы, в общем-то, видели, с одной стороны, что так или иначе все увы возвращается, и люди везде, не только у вас, везде, не делают, к сожалению, выводов. Но и с другой стороны, все-таки хотелось бы, чтобы... Пусть даже только слушатели и зрители понимали, что и как. И старались воздействовать на политиков, еще на кого-то, чтобы действительно все это не повторялось. Поэтому все, что вот мы сейчас с вами слышим... А именно, что, скорее всего, есть некие списки, которые в случае вторжения действительно российской армии на Украину будут пущены вход, и ряд диссидентов будет уничтожен, арестован, и так далее. Я в это склонен верить. Что касается самого вторжения, сейчас не буду пускаться в эти подробности, что там творится в голове у Путина с не мне пытаться угадать. И, как уже многие говорят, что, похоже, он сам не понимает, что он будет делать дальше. Но разговор, опять же, не об этом. Разговор о том, что традиция ликвидации людей ненужных, она, в общем и целом, для советской системы давняя. И перекочевала и в том числе в систему российскую. При этом я сразу вам должен сказать, что остановлюсь здесь не на самых таких знаменитых случаях. Но самые знаменитые вы и без меня можете вспомнить. И Троцкий, и Кривицкий, и из недавних примеров Лесин, Скрипаль тот же самый. Очень часто люди, которые становились жертвами коммунистической системы вне Советского Союза, ну, те, кто пострадал внутри Советского Союза, тут все понятно, они, может быть, даже и не заслуживают никакой нашей симпатии на самом деле, ну, потому что, да, победе Троцки и Сталина вряд ли было бы намного лучше. И тот же самый, если говорить о недавних действиях, тот же самый Лесин тут тоже натворил дело в будь здоров. Поэтому как бы, здесь дело не в том, что мы должны обязательно симпатизировать тем, до кого дотянулась ГБшная рука или нынешнее ее воплощение. А дело в том, что действительно, увы, но в целом в ряде случаев, Советское, а потом и российское российский аппарат подавления Границ не знает И старается неугодных достать везде И в том коротком сюжете, что я сейчас вам поведу, Изложу, там будут люди достойные и люди не очень достойные, прямо скажем. Но так или иначе, всех их постигла участь. Так или иначе, они погибли. И здесь попали в те самые списки, о которых мы снова с вами слышим. Я вам охвачу период с 30-х, 40-х годов, может, начало 50-х. И могу вам сразу сказать, что все мои данные чтобы никто не обвинял меня в дешевой сенсационности, основан на расследованиях Гюнтера Райнхарта, который выполнял задание в БР и комитета. Тогда он еще был комитетом Маккормака, а потом стал комитетом по расследованию антиамериканской деятельности. Поэтому ему я склонен доверять. Итак, несколько персонажей. Персонаж первый – это Джульет Пойнтс, женщина, которая целиком и полностью посвятила себя, американка, кстати говоря, целиком и полностью посвятила себя коммунистической идее обожала да, сначала была социалисткой потом ей этого показалось мало она спустилась в все более и более левую политику была среди в общем-то тех кто создавал компартию Соединенных Штатов и в какой-то момент она начала создавать шпионскую сеть, которая так или иначе была связана с химическим и физическим, ну, не совсем это красиво, конечно, но с, с атомной промышленностью, в общем, все, что с этим связано. И как принято считать, та сеть, которая, основа которой заложила «Пойнтс», она потом преобразовалась вот этот вот в мощный атомный шпионаж, Который позволил выкрасть атомные секреты и перетащить их в Советский Союз со всеми известными последствиями. Но при этом в какой-то момент, даже можно точно сказать в какой, потому что поинц, как и положено, прилежный коммунистке, отправилась, да, я так понимаю, не один раз она там бывала в Советский Союз, но когда она туда отправилась в 30-е годы, то, в общем, стала свидетельницей того, что здесь происходило, и как со столь любимыми ею старыми большевиками в Советском Союзе управлялись. Ну и вот как-то Пойнтс, воспитанный все-таки в Америке и имевший некоторые представления о приличиях и о том, что такое хорошо, что такое плохо, пусть даже и коммунистическая идеология их должна была уничтожить, но не уничтожила. Поэтому у нее стали появляться сомнения, сомнения стали, она ими стала делиться с товарищами по партии, а товарищи по партии оказались не столь, в общем-то. Понимающими, и естественно, доложили куда следует, после чего Points исчезла просто-напросто, и, судя по всему, то есть, полным-полно подтверждений тому, что Коммунистические агенты ее элементарно застрелили, а потом избавились от ее тела. И там еще даже есть какие-то показания, что в какой-то момент им их даже, ее даже стало жалко. Вроде такая да, женщина привлекательная, придется ее пристрелить. Но, тем не менее, партия превыше всего. И поинтс не стал. А с другой стороны, есть э, целый ряд э, случаев, которые происходили э, в Мексике и в, в, на Кубе. Все-таки в Америке, да, можно было вот такое устроить, э, но старались э, коммунистические товарищи действовать на территориях, э, так скажем, менее опасных, э, потому как... Э, в те годы все же Гувер и компания ну, могли им испортить жизнь, хотя, как вы чуть позже услышите, и ФБР и пары несло, в общем-то, тоже потери. И, например, когда такой джентльмен, как Аркадий Маслов, псевдоним его партийный, который тоже стоял у истоков создания коммунистического движения правда в европе в частности в германии тем не менее когда в общем-то ему стало казаться что германская э, э, германская компартия все больше и больше подпадает становится сталинистской то он начал высказывать это неудовольствие естественно э, Тельману и компании это не, не сильно понравилось. И пришлось масло ретироваться. Но его в Америку пускать не особенно хотели. Поэтому осел он на какое-то время на Кубе, точнее в Гаване. А потом с ним произошло что-то очень странное. А именно, вроде бы он попал под грузовик на пустой при этом улице, и что самое главное, да, после, этого, после этой встречи с грузовиком он как-то еще был уцелел, и, может быть, что-то ему можно было спасти даже, но вдруг откуда-то появилась скорая помощь, которая как-то странным образом проезжала мимо в этот самый момент, хотя никто ее не вызывал, кстати. Масло Маслова туда быстро загрузили и доставили в больницу, где он, в общем-то, и умер в скорости. И что, собственно говоря, с ним произошло, пока он в этой самой скорой помощи находился, никто не знал, но его спутница Рут Фишер... Она, например, была убеждена, что тут, конечно же, постарались коммунистические товарищи, и более того, что, скорее всего, ее собственный родственник, даже братец, это Герхард Айслер, которого потом набретался он и в Америке, и его оттуда выпихивали с большим трудом, потому что левые за него заступались. Ну вот, что, скорее всего, приказ о ликвидации Маслова отдавал лично Айслер. Ну, и этот приказ был реализован. Ну, и, конечно, просто-напросто что-то неописуемое творилось в Мексике, где, во-первых, целый ряд высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе и министры, так или иначе были связаны с коммунистами и с Кремлем. И, во-вторых, что... С помощью вот этой самой публики, ну, во-первых, шел поток беженцев, которые назывались беженцами, а в реальности были коммунистическими агентами, или теми, кто так или иначе мог ими стать. А, так что заметьте, это не вчера началось. А Во-вторых, вот в Мексике, где так или иначе тоже оседали некоторые беглецы от коммунистического режима, которых в Америке не особенно хотели видеть, в ту пору еще их пытались не пускать в страну, но вот в Мексике до них добирались от руля такой, раз уж мы говорим о немецких, опять же, коммунистах, обретался в, в, в, Мех, в Мехико, в городе, то есть, и будучи вроде бы человеком вполне здоровым, он однажды вдруг умер от сердечного приступа, ни с того ни с сего». А через некоторое время, даже, и когда я говорю «через некоторое время», то я имею в виду в рамках одного дня, то есть чуть ли не через два часа после его смерти, а его жена, которая тоже никогда не была замечена в депрессии, и даже в случае его смерти вряд ли бы что-то с ней происходило, она вдруг выпала из окна, оставив после себя сразу две предсмертных записки, которые, по мнению экспертов, были весьма и весьма странно написаны. И чтобы вот вы заметили, пока те, о ком я рассказывал, это все-таки были люди, которые, ну, так или иначе, не скажу, что заслужили такой участие, но они ее на себя навлекли тем, что этого монстра под названием коммунизм создавали. И можно было бы отмахнуться и сказать, допускай да, они друг друга гробят и на здоровье, но, вы страдали и люди, которые, в общем и целом, им противостояли. И не всегда для этого прибегали к усилиям, да, к услугам даже коммунистических агентов. Например, известный такой итальянский анархист, италоамериканский Карло Треско, который в годы войны весьма активно участвовал в деятельности созданного италоамериканцами американцами общества Маццини. а Общество Мацини ставило в свою цель противостояние коммунизму и нацизму одновременно. И Карло Треско, в общем, нашел там себя, но его застрелили товарищи из мафии. Ну, а так как э, товарищи из мафии, хотя частенько и любили свой патриотизм, подчеркнуть, но на самом деле были очень серьезно связаны с, с советским режимом, а после войны еще и подсели на э, наркотрафик, э, управлявшийся э, бывшими эсэсовцами, перешедшими на службу э, э, на Лубянку, то, в общем, тут э, тоже понятно куда ведут, что называется, нити организаторов ликвидации Карла Треска. А в Мексике, например, был и в той, же сам, да, в той же самой Америке, что самое прискорбное, например, был погиб. Но официально он попал под поезд. Почему вдруг попал под поезд человек молодой человек 28 лет, физически подготовленный один из лучших агентов ФБР по имени Мэрион Дэвис? Это очень-очень большой вопрос. Но Дэвис занимался как раз вот вопросами действия коммунистических агентов на границе Мексики и Соединенных Штатов, целым рядом преступлений, которые совершались вот так или иначе в приграничных районах. И вдруг, вот ни с того ни с сего, он упал под поезд в метро. В самый разгар своего очередного расследования. А другой случай, это когда Гарри Берно, промышленник, успевший поработать в оккупационной администрации в Германии, когда он уже вернулся после войны на родину и хотел опубликовать целый ряд данных, о том, что он там видел, а именно, как по приказу Рузвельта ликвидировались все данные о коммунистах и об их прошлом в Германии, как Госдепартамент требовал не преследовать коммунистических агентов и так далее, и плюс целый ряд преступлений коммунистов, которые Берн так или иначе отслеживал, он хотел это, во-первых, опубликовать, во-вторых, пользуясь своими связями, как успешный промышленник, открыть ряд расследований, но ну, неожиданно тоже где-то в начале 50-х он умер от сердечного приступа, никогда до того не жалуясь на сердце. В Мексике еще можно вспомнить Хайнриха Гутмана, журналиста, который разоблачал и осевших в Мексике нацистов и работавших там коммунистов. И, в частности, как раз он, например, занимался расследованием того, как журналистским, как вот эти самые беженцы, там, частично из Испании, частично еще откуда-то, используются для проникновения, для того, чтобы в Америку проникали коммунисты. Ну и то же самое с Гутманом опять произошла очень странная вещь. Он вдруг выпал из трамвая едущего. Да, тоже получил травму, а в больнице что-то долго к нему никто не подходил, его там бросили и почему-то игнорировали. И не говорю, что все врачи-то были коммунистическими агентами, нет. Вопрос в том, пока он там лежал всеми брошенный, кто к нему мог подойти и доделать начатое. Тем не менее, Гутман тоже умер в больнице после вот этого самого падения. Ну и завершая уже, да, завершая эту мою не слишком радостную историю, напомню, что и дипломатические сотрудники были вполне себе жертвами и могли попасть в эти списки. В частности, военно-морской этаж в Будапеште, в Ильям Карпе, когда после процесса в начале 50-х, когда коммунисты уничтожали, во-первых, венгерское консервативное правительство, неожиданно пришедшая к власти в 40 и с чем их, э, коммунисты не могли, естественно, мириться, и его, в конце концов, уничтожили. Ну и попутно ряд американских бизнесменов, кто пытался в это время работать в Венгрии, их спешно обвинили в шпионаже, посадили и так далее. И Карпе собрал целый ряд данных о том, что... Как эти, как, эти, как эти признания получались, он должен был их довести в Австрию, но в поезде, когда он ехал по Австрии уже, вдруг он пропал, а потом его тело нашли на рельсах, но якобы он тоже выпал. Хотя... Потом удалось выяснить, что где-то там работала в том же самом поезде команда довольно известных в Европе восточноевропейских агентов, коммунистических разведок. И смерть карпы она, в общем, тоже вполне себе, увы, вписывается вот в эту вот общую картину. То есть, вот видите, лишь несколько событий. Это 30-е, повторяю, 40-е, начало 50-х годов. Таких случаев было, к сожалению, гораздо больше. Я только вам рассказал о самых некоторых. И постарался охватить, еще раз повторяю, и коммунистов, и тех, кто с ними боролся. Потому что могли добраться до всех. Сейчас, можете сказать, время не то. И я с вами, бы, если кто-то мне это скажет, я с вами, извините, не соглашусь. Склад ума у нынешней российской власти все тот же преступно-шпионский, мафиозно-шпионский. И поэтому когда появляются данные о том, что есть подобные списки, я бы советовал быть, не обязательно верить всему, естественно, само собой, но быть, в общем и целом, внимательными и бдительными, потому что эта публика не меняется, они могут достать, если захотят, очень многих, и не стоит их в этой области недооценивать и отмахиваться от этой опасности. И что самое главное, как видите, в безопасности не может чувствовать себя никто. Ни те, кто так или иначе связан с коммунистической или ГБшной системой, ни те, кто пытается ее разоблачать. Поэтому... Вне зависимости от того, подтвердятся или нет данные по украинским этим расстрельным спискам, я вам советую, еще раз говорю, быть внимательным. Такие данные, они, увы, имеют очень сильную историческую традицию и подкреплены вот теми фактами, которые я вам изложил. Здесь умолкаю. Если, Сергей, что-то добавит, с удовольствием передам слово. Ну, относительно списков точно сказать не могу. Может быть, это... Один из элементов, который предусматривает смену режима в Украине, поскольку я пытаюсь понять цель и так сказать, действий а, Путина, пытаюсь понять, а, чем руководствуется Байден и его администрация в своих действиях. — И прихожу к выводу, что ну, Путин, наверное, заинтересован в том, чтобы сменить режим с тем, чтобы уничтожить гражданское общество в Украине, которое позволяет себе избирать президентов, таких, какой оно хочет. Это самое общество. То есть на протяжении вот этих лет независимости, вы посмотрите, сколько президентов поменялось, и они менялись не с помощью каких-то ухищрений или давлений извне, а с помощью выборов. То есть украинцы, обладая некой внутренней свободой, отдавали предпочтение тому или иному кандидату, что является вообще нездоровым примером для российского режима. Что касается Байдена, этот пытается сохранить, ну, прикрыть свою задницу, скажем так, поскольку политика, осуществляемая данной администрацией, ведет к краху экономическому, социальному, и предстоящие выборы грозят. Смятением демократов, но ну, если, конечно, им не помогут республиканцы, а, то они предпринимают отчаянные попытки хоть каким-то образом минимизировать те потери, которые, собственно, избежать невозможно. Поэтому, так сказать: ну, во-первых, закрыть скандал с Хиллари Клинтон, Джо Байденом и Бараком Обамой, поскольку Хиллари Клинтон действовала во время выборов 2016 -го года не в вакууме, а так сказать, под, зор, под надзором администрации э, Байден, э, Обамы Байдена, потому что все, что происходило, все эти шпионские страсти, все эти криминальные действия избирательной кампании Клинтона были э, уверен в этом на 100%, были известны администрации Обамы Байдена, и они как бы это крышевали это дело. А, так вот, чтобы скрыть этот скандал, нагнетается обстановка отвлекается внимание как, как сказал андрей илларионов это э, термин есть специальный это стратегическая коммуникационная кампания. Ну, таких кампаний проводится много то есть переключить внимание от преступлений демократической партии на что-то другое так вот э, все эти страшилки которые нагнетаются а администрации Байдена Собственно и призваны для того, чтобы Переключить внимание американцев на какие-то Другие проблемы, на внешние проблемы Внешнеполитические, война Это вообще подходящий вариант Самый подходящий вариант То есть и получается, что Несмотря на то, что они как бы Не являются друзьями Я имею в виду Байдена и Путина Но в то же время Вольно и невольно они друг другу Подыгрывают и друг другу в этой ситуации Помогают чем все это закончится. И, похоже, это не закончится еще очень долго, поскольку следствие даром продолжается, и с, каждым, с каждой новой э, страницей этого расследования нужно будет отвлекать внимание. Я думаю, что вот эта вот ситуация напряженности будет продолжаться. И каждому новому э, опубликованию каких-то материалов э, этого следствия э, будет очередной вброс по поводу очередной эскалации военных действий. Вот как-то так. Хорошо, давайте мы сделаем небольшой перерыв. А после перерыва, если у вас есть что возразить, возразите мне. Ну, а если у вас будут вопросы, уважаемые дамы и господа, 847-400-5200, но ну, уже после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, звоните. Но ну, а сейчас вот о чем. Все тирании правят с помощью обмана и силы, но как только обман разоблачен, они должны полагаться исключительно на силу. Вот об этом будем говорить. Но ну, давайте попробуем сначала принять звонок, послушаем, что думают наши радиослушатели. Добрый день. Сергей, здравствуйте, Иван. Э, вот как показывает э, мировая история мирных протестов против коммунистов и исламистов практически они не достигают цели. Вот я помню, в Венгрии, в 1956 году, в Праге, в 1940-68 году и против Мадуры тоже ничего не добились. И вот э, у нас 6 января то же самое мы протестовали, и они спровоцировали против сторонников Америки Трампа свои вот эти его вот сегодня э, э, в, в Канаде бедные ребята вышли и что вот э, усилили власть Трюдо, а вот наоборот левые э, руками антифы и БЛМ и, и в Иране сразу же добивается успех своими погромами, поджогами и так далее и тому подобное. Немного же нельзя ли правым тоже как-то взять пример у левых и начать более активные действия против коммунизма. Спасибо. Да, конечно, спасибо вам. Все-таки тут сложный вопрос, конечно же, потому что, да, вроде бы как я не могу вас ни к чему призывать, само собой, и рисковать чем-то, тем более, что и на героя я не потяну. Но я опять сошлюсь вам и на американскую историю, когда взялись американцы за оружие в 18 веке, и на Северную Ирландию, где отказались сольстерцы от того чтобы им навязывалось что-то извне и это оправдало себя они до сих пор да остаются в Северной Ирландии а вот с той поры, увы, да, только левые предпочитают прибегать к активным боевым действиям и насилие, к сожалению, но приносит плоды большие, да, и мы это видим с вами. Ну и прежде чем мы поговорим о тупике либерализма я бы хотел сделать небольшую ремарку по поводу употребления термина либерализм а все мы хорошо знаем что то что мы сейчас называем ну, принято называть привыкли называть либерализмом к либерализму не имеет ни малейшего отношения это это типичная левая идеология которая на самом деле является злейшим врагом либерализма Ну как всегда а леваки играют словами, то они прогрессивные, то они либералы, украли термин, внедрились, украли и так далее. Так вот, скорее всего, в, в истинном понимании этого смысла это не либерализм, это левая идеология, которая, как всегда, приводит к трагедиям и заходит в тупик. Вот это короткая ремарка, которую я хотел сделать. Знаете, сейчас уже спорно, потому что в либерализме, к сожалению, уже были зерна того, что мы сейчас видим. Просто, по большому счету, либерализм, как некая философия свободы личности, философия экономической свободы, он так или иначе вообще-то был уничтожен коммунизмом и нацизмом. А уцелевшие либералы либо решили, что им надо сохранять цивилизацию и примкнули к консерваторам, либо решили, что цивилизация западная во всем виновата и ушли совсем влево. Великий польский философ Леш-Колоковский, он еще где-то в конце 60-х сформулировал основу либерализма как... Набор законов, которые ограничивают права личности с, с целью защиты безопасности общества. И, в принципе, так оно и есть, если мы с вами вдумаемся, что э, действительно либерализм подразумевает, что мы... Да, вроде бы есть ряд законов, которые э, не позволяют всем нам выходить за рамки существующих правил, но, с другой стороны, это означает, что в какой-то момент люди, которые находятся у власти, могут в интересах безопасности а используя вот эти законы, права личности уничтожить. Колоковский такого вряд ли об этом говорил, вряд ли он так думал, хотя, кто знает, человек был незаврядный. Но, тем не менее, в этой его фразе очень многое находится, что помогает осознать себе либерализм. И то, что мы с вами наблюдаем последние два года, ну и раньше, но особенно последние два года, это как раз вот подтверждение вот этой самой единственной фразы. А именно политики, даже если они себя называют консервативными, как в Британии или еще где-то, но ведут себя именно как по, этому, по этой установке. А именно, что интересы безопасности, они важнее прав личности. И вот э, в Канаде где правит либеральная партия, заметьте, ну это уже скорее да, совпадение, но тем не менее. Это дошло до своего пика, и мы с вами увидели, что либерализм, к тому же украшенный прелестями либерализма современного, о чем Сергей только что сказал, а именно вот эта мультикультурность, какие-то абстракции и абстрактные заявления о том, что Канада – это постнациональное государство, а то, что уничтожение, кстати говоря, по большому счету принципа разделения властей, то есть есть, конечно, но когда Папа, трудо Папа, который он еще в 80-е годы провел ряд реформ, о чем сегодня многие не помнят, и, например, расширил права Верховного Суда, и Верховный Суд стал делать примерно то же, что он делал в Америке в 60-е, но с гораздо большей прытью, ну, вот э, и получилось, что набор, э, вот та, э, так назовем это, та разрушительная сила, что была изначально в либерализме, э, плюс э, либерализм современный э, на канадской основе э, со всеми вот этими мультикультурными э, и якобы э, общемировыми и общечеловеческими ценностями, привели к тому, что, э, как предрекал э, другой великий человек Рейган, мы увидели с вами тот самый фашизм в облике либерализма. Потому что власти делают абсолютно все, что им заблагорассудится. И делают это в стране, которая ну, как-никак связана с британской культурной и политической традицией. Пусть даже британцы тоже далеки от идеала. И наблюдая за всем этим, мы с вами еще видим, кстати говоря, и то, о чем предупреждали. Многие другие консервативные интеллектуалы. Но Сергей тоже процитировал Оруэлла в начале сегмента. Это, конечно, консерваторы, так себе, хотя спорный момент. Консерватизм Оруэлла. Но как-нибудь в другой раз. А вот Кендалл, мой любимый, он, например, говорил, что любимое либералами открытое общество приведет либо к тоталитаризму, потому что будет означать, что будет всех согласных с этим открытым обществом, будет подавлять и угнетать, либо к полному расколу общества и двум, а то и больше враждующим группировкам. Канада опять нам все это показывает. Проблема в том, что на Канаду никто, к сожалению, опять мало кто смотрит. То есть нам рассказывают, что там фашисты, но консервативные политики, увы, не очень тоже... Да, республиканцы что-то говорят, но мало. В Британии я вообще не слышу осмысленных каких-то осуждений режима Трюдо. но ну, есть, да, но должно быть больше. И в результате вот мы с вами действительно имеем, что у нас есть Путин с товарищем Си, а с другой стороны у нас есть Трюдо, который в самом сердце нового света вот творит то, что творит, потому что это, безусловно, либеральный фашизм в чистом виде. И это, к сожалению, достойный, если можно это слово использовать, финал или деградация той самой либеральной идеи, которая вот оказалась в руках левых и превращена, мы с вами сами видим, во что. И как канадцы будут выкручиваться, я не знаю. Там есть области разумные, прежде всего на Западе. Альберта, например, правда они ухитрились в пятнадцатом году, я помню, избрать впервые там, за полвека социал-демократов, но вроде в 19-м от них благополучно избавились. И есть даже движение за отделение Западной Канады и той же самой Альберта от страны. Но выход это или нет, мне сказать все-таки сложно поэтому я так симпатизирую там э, много чего хорошего она миру дала и в смысле и в культурном смысле и в спортивном тоже а, но тем более да и создавали ее любезные моему сердцу шотландцы в основном но сейчас они себя сами загнали в угол и как они с этим разберутся я если честно не знаю но для меня важное то что вот то что мы там наблюдаем, это предупреждение всем тем, кто продолжает верить в современный либерализм. Это его закономерный исход, поверьте мне. А... Здесь я умолкаю, потому что мне бы хотелось про одного человека буквально сегодня поговорить. Буквально прав... один по, очень вопрос. По печальному поводу. Буквально один вопрос. Не является ли это подтверждением теории, что демократия так или иначе приводит к тоталитаризму? Ну, сложно сказать, но то, что в демократии заложен разрушительный элемент, это безусловно и то, что демократия означает то, что людям надо если, они, если демократия это то, что хотят люди а люди хотят, если мы уж честно говорим, поменьше работать, побольше получать денег и побольше безопасности то действительно демократия она может привести к такому вот, поэтому как говорил Джон Джей, один из отцов основателей, чистая демократия это как чистый спирт, его нельзя употреблять, Понятно. это плохо закончится. Ну хорошо, теперь памяти Арурка да, последняя на сегодня. Увы, что-то у нас сегодня выпуск получается мрачноватый. Ну, ничего не поделать. А, на прошлой неделе скончался сатирик Пэтрик Джейк Урурк, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. Но вот, увы, не дожил он до этого. Урурк – личность уникальная, на самом деле, для американской современной культуры. А, человек, который начинал как крайне левый, а, хиппи и все такое, но потом, повзрослев, в общем-то, понял он что и как, и стал сатириком такой праволибертарианской направленности. Да, он был республиканцем, но это был человек, который всегда высмеивал всех. И демократов, и республиканцев, и... Кеннеди, и Никсона, и Рейгана, хотя за него голосовал, о чем сам говорил, и Буша, и Клинтона, и кого угодно. А Трампа, сразу вам предупреждаю, Орурк не принял, как хотите к этому относитесь, но для него вот, Трамп не был тем человеком, который воплощал консерватизм по Орурку. Но я считаю, что это не проблема, потому что сатирик он и должен высмеивать тех, кто у власти, и личные отношения здесь не важны. Важно то, что Рурк совершил... Своего рода переворот, потому что он всем показал, что нет вот этого представления, что консерваторы все мрачные, унылые и так далее. Что консерваторы могут быть юмористами, консерваторы могут смеяться над собой, консерваторы могут высмеивать существующие пороки с правых позиций, пороки общества и делать это очень-очень успешно. Урурк по целому ряду там, книг, рекордов и так далее, был самым цитируемым англоязычным юмористом. И даже самым англоязычным автором вообще современности. Ну, тогда он числился среди живущих, сейчас, к сожалению, он уже под эту категорию не подпадает. И это действительно его достижение. У «Арурка» очень много книг, я вам три так, порекомендую и посоветую. Самое его знаменитое, конечно, вот это вот «Парламент шлюх», да, «Парламент оф Хорс», там, наз... ну, издания могут быть разные, но названия, я думаю, вы все э, видите. Да, «Парламент of Horrors, э, и имя автора, да, Джей Курлук. Это книга 91 -го года, она описывает, как работает американское правительство. И, с одной стороны, она очень точная в научном смысле, с другой стороны, очень смешная. Э, другая потрясающая его книга, тоже его прославившая, это «Отпуск в аду», э, «Holidays in Hell», э, видите, да? Патрик Джейк Курорг «Holidays in Hell". Она основана на его путешествиях по миру, как журналиста и международника. Э -э тоже здесь очень много смешного и замечательных э его наблюдений. Ну и мой личный фаворит – это э -э, книга вот такая вот. «Agent э -э, Гайл. Сейчас где тут у нас название? Да, сначала имя еще раз авторы. Да, вот так вот она оформлена. Ну, по крайней мере, то издание, что у меня. И вот название "Ancient Guile, Beat Youth, Innocence and Bad Haircut». Это сборник его работ, начиная с истики, колонок, еще с того момента, как Урург был левым, и он это очень смешно обыгрывает свою левую молодость, ну и заканчивая вот Урурком современным. И чтобы, в общем, немного вам создать представление о том, кто же такой Рурк, несколько цитат из него, может, не самые смешные, но которые да, позволят вам понять, кто это такой. Итак, Патрик Джейк Рурк, несколько цитат. Я пишу с консервативных позиций, Консерватизм выступает за ограничение полномочий правительства. Немного правительства, как и немного удачи, конечно, необходимо, но только глупец целиком довериться им. К тому же, консерватизм в американском понимании и философия, которая опирается на личную ответственность и прославляет индивидуальные свободы. Уроль себе. Меня считают юмористом. Не знаю почему, как не знают те 30 или 40 человек, которые покупают мои книги, не будучи родственниками или друзьями. С другой стороны, то, что я пишу, оказывается, на книжных полках рядом с мемуарами Майкла Дукакиса или трудами вроде «Три миллиона забавных вещей, которые можно сделать с лягушкой, предварительно сев на нее». Наверное, я действительно юморист. О чрезмерной религиозности. Если бы Богу было угодно, чтобы мы столько времени проводили в церкви, он дал бы нам задницы побольше, но головы поменьше. Орурка себе. Я в молодости. Я верил, что богатство надо делиться с народом. Но в первую очередь со мной. Однако враждебное большинство упорно не желало этого делать. Пришлось искать работу. Орурка о левых и внешней политике. Цивилизация гораздо лучше, чем ее отсутствие. Ни один побывавший в Восточной Европе здравомыслящий человек, это конец 80-х, не сможет переносить варварство левых. Анархисты из студенческого общежития стоит провести час в Бейруте. Западная цивилизация лучше всех остальных. Она единственная проявляет заботу к обычным и малопримечательным людям вроде всех нас. И мы окажемся в дураках, если не будем защищать западную цивилизацию. А продвигать границы цивилизации, пусть и с помощью оружия, далеко не самая худшая вещь. Советский Союз. Многие страны бедны страдают от политических проблем. Но СССР – огромная страна со всеми необходимыми ресурсами и миллионами образованных людей. И Россия всегда была частью, пусть своего рода и слабоумной сестрой, западной цивилизации. Этому месту нет прощения. К сожалению, довольно точно. Да, демократы – отбросы мира политики, республиканцы – отбросы мира бизнеса. Что тоже очень и очень точно. И в заключение, да, время же поджимает, почему наша страна так сурова к нашему умному и трудолюбивому племяннику Израилю? Неужели мы так завидуем израильским успехам? Ну и последнее, наверное, сегодня. Почему Киплинг поддерживал империализм? Он верил в цивилизацию, он верил в свободу, справедливость, равенство перед законом и пользу материального прогресса. И раз мы обладаем свободой, справедливостью и равенством перед законом, то наш долг протягивать руку цивилизации, пусть нам и норовят откусить пальцы. Если же цивилизация все же победит во всем мире, то не надо радоваться и считать случившееся великим триумфом. Это будет просто исполнение наших обязательств. Сейчас у уже с Эмюэлом Джонсоном, Хенри Луисом Менкином, Эмброзом Бирсом и теми великими людьми, которых мы тоже цитируем, и с тем же кстати, уже даже неосознанно. И поэтому соглашаетесь вы или не соглашаетесь с отдельными его оценками. Всем вам советую его прочесть. Это тоже будет такая дань уважения дню президента и американской культуре, в которую Рурк внес огромный вклад. Ну а на сегодня, видимо, мне пора умолкать. Обычно день президента мы как бы ставим при записи программы. Поскольку это праздничный день. Но вот тут в Фейсбуке довольно часто встречалась открытка, что день президента отменяется до тех пор, пока не выберем президента настоящего. Так что мы сегодня. Работаем. Да, ну и, и, кстати, еще одна цитата из Урулка, его речь 92 -го года: говорят, что мы проиграли выборы. Нет, проиграли выборы те, кто нам нравится, чью политику мы терпим. А мы э, всегда были и будем оставаться в оппозиции. Это касается не только американцев. Да, Иван, огромное спасибо, как всегда, очень интересно, содержательно. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.